Доброго вечера Добрый вам. вечер, Леонид! Добрый-добрый! Леонид, мы сегодня пытаемся понять, почему люди испы испытывают стресс во время путешествия, во время отпуска и как же избавиться от него. Давайте по порядку начнем. Почему? Ну, почему? Потому что это смена обстановки. Человек привык находиться в э, рамках рабочего, привычного стресса, так. Привычного дискомфорта, то есть утром подъем, арбайты и вечером пиво, чипсы, телевизор, ну или там еще какой-нибудь формат отдыха. Uh -huh, uh -huh. А здесь нужно заставлять себя отдыхать. Или ну, вот, стресс, когда идет перемена вида деятельности, приходится заниматься непривычными процессами. Навіть ведь відпочинок ведь привык... – цены незвичный процесс, так? Да. Так. Ну очень странно звучит, я, я понимаю эту формулировку, нужно себя заставлять отдыхать, хотя мы все нуждаемся в отпуске и всегда об этом говорим, но так выходит, как вы и говорите, что так. треба, треба. А как правильно сделать свою отпускку, как ее наполнить, чтобы не было стресса в ней? Чи как подготовиться морально? Вот. Для того, чтобы подготовиться к правильному отпуску, uh -huh. необходимо делать несколько вещей, несколько таких дел. Вещи собрать за 2-3 дня до отпуска. То есть составить список на листике uh -huh. за неделю до отпуска. До, до, ну, берем такой план до отъезда в другую страну, другой город. Список вещей составить за неделю и за три дня до отъезда собрать, брать чемодан. И галочки себе ставить. Потому что процентов постепенно вот когда уже даже чемодан собран будет вспоминаться что о желательно бы еще это взять а еще вот это взять там телефон э, зарядку для мобильного и вот такие вот вещи собирать заранее потом э, желательно день отъезда уже должен быть днем отпуска то есть чтобы не было такого что вы с работы вечером ушли домой да а через два часа у вас самолет то есть э, день отлет день отъезда все-таки желательно чтобы это был день отдыха и чтобы он с утра начался не в шоке не в ажиотаже а спокойно вы знаете, есть такое правило как вы утро начнете так вы и проведете день вот если вы утро начнете спокойно то весь и так не спеша не у вас все собрано у вас все хорошо ваше подсознание знает что у вас все собрано все вещи на месте паспорта положены билеты положены деньги Спрятаны. Вы спокойно, уверены, можете ехать, у вас все хорошо. Сознание само формирует события из состояния «у меня все хорошо». Так, це дуже-дуже корисні поради. А що робити у самій відпустці? Як там так зробити, щоб мозок не згадував про стрес, який вже е, залишився позаду? Е, тому що десь на третій день відпустки, ну ми тут спілкувалися, люди починають думати, а що в мене там вдома, а що там на роботі, а як вони там без мене? Ну і починається занурювання у той стрес, який е, залишився позаду. Ну, для того, чтобы не вспоминать о рабочих процессах, то, естественно, необходимо их заранее на работе делегировать. Mm -hmm. То есть распределить все, ну, всю свою собственную нагрузку на других людей, чтобы вас не дергали. Ну, или там выделить какое-то для себя определенное время, когда вот вы можете сказать, что вот от сих до сих я буду в режиме доступа, и вы можете мне позвонить э -э, и как-то со мной э, порешать рабочие дела, ну и себе позволить себе работать, да, ну если нет возможности полностью абстрагироваться от работы, вот об, определенное время работать, да, угу. а все остальное сказать, все, я позволяю себе отдыхать, я позволяю себе бездельничать. И даже если мысли приходят да, в голову о том, что ай, надо было сделать вот это, надо было сделать это, то есть, есть два таких хороших совета. Первый совет это носить с собой блокнотик. Uh -huh. ну, или листик с ручкой. И все, что надо было сделать, записывать туда в блокнотик, и вот когда наступит следующий, следующее время че, такое рабочее, то э, вот по листику идти разговаривать, да, или там идти да. работать. А второе, второе, второй совет, это притвориться Скарлетта Хара. И сказать, ах, я подумаю об этом завтра. Ну и благополучно, спокойно, благополучно об этом забудьте. Это шикарно, унесенные ветром, ребята, вам помощь. Леонид, спасибо большое за сегодняшние Дякую. дельные советы. Особенно вот этот с улыбкой превратится с Карли Тахара. Мужчины, кстати, тоже. А, а мужчины рядом Батлера могут быть, хотя он все всегда решал. Он был сильно конструктивным.